Привет всем! Сегодня я хочу снять видео о распаковке посылки с художественными товарами. Давно хотела это сделать, но всегда распаковывала просто так. А сегодня я хочу соединить желание и действие и посмотреть, что получится. Я сняла с коробки уже защитную пленку и открою ее сейчас вместе с вами перед камерой. Здесь должно быть довольно много заказов, точнее товара, потому что я заказала акварель перед зимой. Я как-то слышала, что акварель не любит мороз и специально заказала, чтобы не заказывать зимой. Кроме акварели тут и еще много всего будет. Я недавно стала закупаться всеми художественными штучками. Ну, может быть, полгода. Мне что-то потянуло рисовать. Теперь я не могу остановиться. Вообще, это мое первое видео с распаковкой. Так. Наверное, здесь будет мелок Да, точно. Это индийский голубой или индийский синий сенье. он мне понравился Коробка. в коллекцию моих восковых мелочков он будет мне их много вот такого нет тоже пусть будет так что еще наверное здесь акварель я пока отложу так, вау угу. Это акрил для ткани. Моя супер идея. Я хочу раскрасить ткань и прям сама сшить из нее вещи. Так, розовый. Вот так буду ставить. Это, наверное, был светло-розовый. Это красный, либо какой-то бордовый темный. Не было почему-то в доставке желтого цвета. Я хотела заказать лимонный цвет. Но мне позвонили и сказали, что желтого вообще никакого нету, Поэтому буду мешать те цвета, что есть. Так. Я хочу прямо заливать ткань этой краской, чтобы она создавала такие разводы как бы тоже акварельные и потом уже шить из этого одежду потому что такой ткани как я хочу в магазинах нету пупырка так ну хорошо что я заказала белый потому что хоть желтого нет но с белым тоже можно сделать различные сочетания. Желтая, может быть, найду где-то в магазинах сама. Так, сейчас я коробку, наверное, отодвину, чтобы выставлять из нее уже сюда на фон. Так волнительно снимать первый раз. Так, пусть эти баночки будут здесь. Я уже придумала, как я красить буду. Наверное, я это буду делать на улице. Не знаю. Может, видео сниму. Самое интересное, что получится. Раньше мне батик не нравился. Теперь я хочу сделать акрил. Так, что в пакетике? Оп. А, это карандаши. Мне почему-то так эти цвета понравились. Такие прям. Этот светло-бирюзовый, по-моему. Этот цвет роза. А этот пурпурно-фиолетовый. Или пурпурно-розовый. Они не акварельные, они просто карандаши. Написано профессионально. под ими что-нибудь делать. Не знаю, что. Цвета очень красивые. Так, этот в отдельной шкатулочке. Индийский голубой. Индийский сапфир. Они очень мягкие, пачкаются хорошо. Так, самое классное. Масло различных фирм. Не знаю, я пробую все масло, мне, честно говоря, все нравится. Так, гамма хром-кобальт синий-зеленый. Так его видно. На самом деле он более голубой, чем на камере, и более зеленый. Также гамма-кобальт синий-светлый. Отлично, но это имитация. Карельская черная. заказывала ее три или четыре раза. Вот первый раз она появилась. Индийская красная. Мне что-то нравится. Все индийское. Мне нравится индийская желтое в акварели и в масле. Мне нравится вот этот вот индийский и сапфир или индийский голубой. Я не знаю. Ну, как мне купить индийскую красную? Есть еще гутанкарская фиолетовая. Надо, кстати, ее купить. Гутанкар, это же в Индии. Так. Что еще, наверное, тоже масло такой маленький а это маленькие мастер-классы это сейчас новиночка такое чувство что это разобранные наборы мастер-класса но мне как раз подходит потому что кость женая и серая пейна я не знаю насколько активно я буду пользоваться именно черным цветом но говорят в разбеле он дает очень классный голубой цвет например можно для пейзажа и для неба использовать я не пробовала, его вот купила, чтобы попробовать. Честно говоря, я не знаю, что у меня происходит с маникюром. Я специально для видео перекрасила ногти. В общем, когда специально делаешь что-то, не вяжется. Не знаю. Так, как это красиво разложить. Пожалуй, что так. Вот так. А это вот так. Будет классно. Большая коробка. Наверное, тоже масло. Да-да-да, масло. Что это, что это, что это? Так, это акрил ладога. Я сейчас холст покрываю первый слой акрилом. Даже если сам холст с акриловым покрытием, я почему-то все равно покрываю. Или я иногда делаю сразу слой имприматуры с помощью цветного акрила. У меня есть цветной акрил уже. И я просто, бывает, смешиваю, чтобы было еще одно слой покрытия. Так, это у нас охра светлая гамма. Довольно красивый цвет. Так, гамма пусть сюда. Нет, пусть здесь лежит. Мне нравится. Так, это Art Creation. Так, что это? Какая-то охра должна быть. А, умражная. Почему-то ее не было от других фирм, поэтому я купила Art Creation. И вот этот вот кармин. Я не знаю, почему-то на сайтах один и тот же цвет, например, кармин. Он бывает совершенно разных оттенков представлен. От более красного до более фиолетового, такого, как пурпурного, ближе даже. И вот этот я захотела купить, потому что он был более фиолетовый. Хотя упаковка у него вообще-то даже недалеко от красной. Вот сейчас, если посмотреть, просто интересно. Вроде бы он такой же красный. Не знаю даже. А там он был более фиолетовый. Вообще, у меня есть такая страсть. Я собираю цвета одних и тех же названий, но разных фирм. У меня есть любимые вот индийские желтые, есть вот этот вот кармин и все киновари. Обожаю киновари. И вообще все желтые люблю. Поэтому у меня такая коллекция получается. Так, еще одна коробка. М -м -м, масло, наверное, это будет Подольск. К Подольску у меня вообще такая нежная любовь. Так. Неаполитанская зеленая теплая. Такой красивый цвет. На сайте. Интересно, какой он в жизни. Мне кажется, лучше включить сейчас вспышку на видео. Сейчас одну секунду. Так вот, чтобы видеть цвет. Класс, класс. Смотрите, какая она. Мм. Это супер. Кажется, она любой цвет оживит, хоть яркий, светлый, хоть, ой, хоть очень нейтральный серо-коричневый. Хоть синий с синим ультрамарином Классно, мне кажется. Так. Давайте посмотрим еще раз, Кармин со вспышкой. Все-таки он довольно красный. Ну, ладно. Посмотрим его потом на палитре. Так, немножечко вот так подвину. Да. кобальт фиолетовый светлый еще у меня просто неимоверное количество всяких фиолетовых я их обожаю в красках они редко почему-то используются но я тем не менее их трачу поэтому все равно покупаю И вообще фиолетовый мой любимый цвет и еще земля античная зеленая. По-моему, я в прошлый раз хотела ее заказать, но заказала зеленый золото. И у меня оказалось два таких тюбика с зеленым золотом. Это довольно такая насыщенная краска. Пигмент насыщенный. Давайте все посмотрим, что там пришло. Разки я хочу на коробочку положить. А их видно вообще? Не видно. Теперь видно. Так, хочу масло посмотреть. Это мы смотрели. Это смотрели, вот это не видели. Умброженная. Ну, в общем-то, умбр. Охра светлая. Классная. Не знаю, как она мешаться с другими будет, потому что цветов гаммы у меня не так много. У меня гамма, по-моему, только из набора, который я самый первый покупала, в маленьких тюбиках, которые продаются как для студентов, для учеников. Хромкобальт не зеленый. То я хочу писать яркие картины, то я хочу писать осенний Темные картины, не знаю, покупаю все краски. Кобальт синий, светлый имитация. Май через край. Индийская красная. Такая красно-коричневая она. Ну и Карельскую черную и две сажи и кость я пока не буду открывать. Так, разве здесь сажа? Здесь кость? А серая пена. Так, теперь нужно посмотреть акварель. Сейчас я кадр как-нибудь перестрою, чтобы удобнее было. Ну, поехали. Вжух. И волшебство. Это у нас будет оксид черный. Хочу сделать темное небо. Такое, чтобы как будто бы сквозь более темные облака просвечивает более светлое, но тоже темно-синее небо. Для этого я взяла специально этот черный оксид. Им я буду делать именно вверх нижний слой облаков. И взяла ультрамарин темный. Вот так вот, одним движением я сразу его вытащила. Как бы ультрамарин я слышала, это тоже расслаивается. И он будет вторым тоном. Он будет лежать под черным цветом. Посмотрим, что получится. Вот такая у меня идея. Так волнительно снимать первый раз я даже. Чувствую сама, как волнуюсь. А, просто желтая. По-моему, она даже однопигментная. Да, по ее один. Я накупила всяких цветов, которых у меня не было, чтобы пополнить свою палитру. Казалось бы, можно ведь смешать очень многое, да? Я так и делала, но все равно мне хочется покупать также персиковые. Потом, может быть, как-то покажу мою организацию красок. Потому что цветов уже гораздо больше у меня, чем может вместить коробочка с красками. Там уже все заполнено и перешло в несколько других коробочек. Неаполитанская светло-желтая. Я, кстати, думала, что вот эта неаполитанская должна иметь в себе белило, так как в масле всегда с белилами неаполитанки идут. А она, представляете, нет. Она сама по себе. ПЮ-126 хочу ее очень попробовать так лиловая вот она с белилами моренго новый цвет а, майская зеленая тоже ее хотела хотя она легко смешивается но пусть будет она красиво в палитре смотрится. Я видела э, ну тех, кто пользуется. Ей уже она так классно уделяется в рисунках. Поэтому хочу. Розовый пион. Ауреалин. Кстати, какой он? PU-151. Мне кажется, все классные цвета я купила. Перелен фиолетовый. Красный хинокридон. Красный, кстати, тоже обожаю. Розовый кварц. Мокко. Окись хрома. Ну, всякие такие зеленые они классные иногда играют мне нравится венецианская пурпурная у меня есть венецианская красная я ее редко использовала а тут попробовала сделать ветки у орнамента с цветами оказался такой классный цвет я прям полюбила его и теперь вот хочу пурпурный тоже попробовать Наверное, будет немного темнее, но очень необычный, красивый цвет. Шахназарская красная. Почему я не купила гутанкарскую фиолетовое масло? А, она у меня есть. Кажется. Надо проверить в землях Армении. Хотя не уверена. Так, Шахназарская красная. Неаполитанская оранжевая тоже Вроде бы однопигментная. Да, по 216. И причем она кроющая. Посмотрим. Земля зеленая. Хочу попробовать. Индиго. Ну, он пигментный Да, три разных пигмента здесь. Индиго мне тоже цвет понравился. Но я его в масле использовала. В акварели как-то нет. Мне в акварели очень нравится синий лак. Одна из моих любимых красок. Самый такой синий цвет. И королевская голубая. Сейчас мне просто интересно посмотреть, если у меня Шахназарск. Ой, это... В общем, вы поняли. Сейчас. Да, оказывается, у меня есть уже Гутанкарская фиолетовая из набора Земли Армении. Я просто еще не пробовала. Потому что сейчас пишу другими цветами, другими красками. Может быть, в разбеле она более фиолетовая. PR102. Значит, точно должна быть красно-фиолетовая. Как попробую? Может засниму. Вот мой весь заказ. Все цвета здесь очень нужные. Все я хотела. На все есть планы. И хочется уже попробовать их все. Хочется в первую очередь распечатать акварель, потому что это проще всего. А в выходные хочется попробовать акрил по ткани. Наверное, на это нужно много времени. Ну, всем пока. Будет, если что-то еще интересное или что-то необычное, попробую снять когда-нибудь. Не знаю, когда. Пока.